всем привет сегодня у нас очередная распаковка на этот раз у нас дисплей best view то есть э, версия s то есть 7 дюймовый ну и 4k hdmi поддерживает э, разрешение 1920 на 1200 так ну и относится к профессиональным полевым монитором так 178 угол обзора как слева направо то есть по 89 градусов от центра слева направо ну и вверх вниз то же самое по 89 градусов дальше контрастность 1100 к одному так яркость 450 канзел на метр квадратный ну, в большинстве случаев то есть использовать можно непосредственно внутри помещения ну за исключением некоторых случаев то есть солнечную погоду вряд ли можно использовать так кстати есть у этого монитора брат-близнец единственное отличие в маркировке то есть если этот Bestview то есть еще он Doer как бы брат-близнец ставится в такой упаковке Так, внутри у нас проломчик. Дальше инструкция. Гарантийник, сертификат, ну и инструкция, как обычно, на английском и китайском языке. Для да, установки вот монитора. Так, дальше есть м -м, тряпочка протирочная. Так есть внутри голова штативная благодаря которой может устанавливаться как на штатив так и на горячий башмак непосредственно камеры так дальше есть здесь шестигранный ключик ну и 1 четвертая резьба тулка так дальше здесь есть Два адаптера под разные аккумуляторы. Один под Соньковские, другой под э, кеновские аккумуляторы. Ну, Соньковская MPF серия, а э, то есть 97-й. 970-й а для канона это BP5E6 ну или LP-E6 аккумулятор так дальше есть кабель HDMI, mini HDMI для камеры подключения длина где-то полметра его да где-то сантиметров сорок полметра так дальше есть адаптер питания от сети Единственное здесь американо японная, китайская вилка то есть на 12 вольт 2 ампера кстати у меня есть распаковка зарядное устройство Литокала там в принципе такой же блок питания лежит с европейской вилкой ну если что не сложно купить переходник стоит копейки ну или применять тот блок питания от Литокала кому как нравится так дальше здесь находится проставка для установки козырька, против солнца. Так, непосредственно сам идет монитор, чехле. Так, ну и здесь то есть кнопка меню. Дальше вниз, вверх, хождение вправо-влево. F1, f3, f3 это клавиши по умолчанию можно организовать какое-то действие. Так, источник, кнопка включения. На обратной стороне. Так, здесь HDMI вход, HDMI выход. Дальше наушники, USB порт для прошивки. Дальше для установки адаптера питания внешнего, композитный вход-выход. Так, дальше есть угол включения выключения, чтобы обезопасить от разрядки. Так сбоку и снизу есть отверстие с резьбой 1 четвертая дюйма чтобы различным способом прикреплять данный монитор как вам есть какая вам есть необходимость так ну и внутри еще находится солнцезащитный козырек так и также есть кабель hdmi только там был мини, а здесь микро HDMI кабель, здесь тоже где-то полметра, может даже чуть больше. То есть здесь стандартная липучка идет. хорошим сцеплением так ну и непосредственно крепится Давайте посмотрим более детально что из себя представляет монитор непосредственно на камере Итак смотрим так ну и давайте включать камеру монитор сначала тумблер с обратной стороны. Так и теперь включаем сам монитор, так вот мы подключились Так, ну что здесь присутствует, ну во-первых, то есть что здесь можно сделать, то есть монохром включить, серый, красный, зеленый, синий, Мы ну, и выключить его. Так, дальше, фальш-цветность, здесь можно настраивать, так работает он с Nikon 3100 включаем и тут различные пики можно посмотреть цветность и, и зебра здесь не показываем дальше есть, То есть включить отключить Так. Громкость отображать, не отображать. Так, ну и перейти в камеру. Я вообще делать не буду, но переходит. Так, следующее это в центре если вам нужен перекрестие есть нет дальше э -э -э границы различные Отполнение. или выключить. Так, здесь различные разрешения. Как посмотреть? 4 на 3. 2.35 к 1. 95 к 1. Или выключить. Так, цвет вот этого маркера границы. Ну и толщина. Так, видео соотношение шестнадцать на четыре на три, пять и так далее. различный режим сканирования так точка к точке И тут два различные варианты так отображение горизонтальное по вертикали заморозка Так ну и шум подавления по умолчанию делаем так, дальше яркость монитора то есть можно от 5 ну то есть здесь 50 стоит яркость контрастность насыщенность тая гамма точность и черный цвет то есть от нуля до 100 можно даже посмотреть ну, да то есть идет на повышение и идет на понижение 50 пока сделаем так цветовая температура 6500 пользовательская. 5600 ну, он пользуется это установки цветов там зеленый синий либо красный 5600 ну поставим так здесь можно назначить э -э, кнопки по умолчанию то есть там вверх вниз вправо влево f1 f2 то есть сейчас f1 это гистограмма стоит дальше полоски звука ну и отключение звука f3 так ну а здесь можно задать язык здесь только два языка английский и китайский то есть звук, громкость, здесь 17 сейчас. а это это меню чтобы просвечивалось, не просвечивалось семье не сделано так ну и громкость сейчас 17 стоит то есть сброс и это установить новую прошивку выход так ну и давайте понажимаем кнопочки которые забиты по умолчанию видно не видно отображается Так, ну и вот такой вот монитор, с ним достаточно удобно пользоваться, то есть не по маленькому экрану, есть, ну и очень хорошо можно настраивать для всего для видеосъемки. Так что рекомендую всем. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.